Иногда вы холодны, иногда не холодны. Не делайте из этого проблемы. Когда вы холодны, будьте холодны и не чувствуйте себя виноватым. Не обязательно оставаться теплым все 24 часа. Это было бы утомительно. Человеку нужно немного отдыха. Когда вы холодны, энергия стремится внутрь. Когда вы теплые. Энергия стремится наружу. Конечно, людям хочется, чтобы вы всегда были теплыми, потому что тогда ваша энергия течет к ним. Когда вы холодны, энергия к ним не течет, и они чувствуют себя обиженными. Они говорят, что вы холодны. Но решать вам. В эти моменты холодности вы как будто ложитесь в зимнюю спячку. Отступаете внутрь своего существа. Это медитативный момент. И вот мое предложение. Когда вы чувствуете холодность, закройте двери и устранитесь. Прекратите отношения и взаимодействие с людьми. Если вы чувствуете холодность, идите домой и медитируйте. Это хороший момент для медитации. Когда энергия движется внутри сама, на ее волне вы сможете войти в самый глубокий центр своего существа. Не нужно будет бороться. Вы сможете просто плыть по течению. А когда вы чувствуете тепло, идите наружу. Забудьте о медитации. Любите. Используйте оба состояния и ни о чем не беспокойтесь.